Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Значит, добыча Макаров. Макаров не добыча. Скорее, бешеный пес, убивающий направо и налево. Помни свою легенду. Она залог выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Со мной. на той стороне. Держи! Не отпускай! Роуч, проверь датчик сердцебиения. Ты сейчас должен видеть меня. Я синяя точка. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Роуч, эти клоуны даже не подозревают, что мы здесь. Давай потихонечку. Буран. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием Бурана. В такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. И следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Отлично, он мой. Забудь. Есть, я перехватил их переговоры. Двигайся на юго-восток и заложи взрывчатку на заправочной станции. Если что-то пойдет не так, переходим к плану В. Машина, лечься. Противник справа. Прячься, ты потревожил охрану. Внимание. Машина остановилась. Высадились четверо. Осматриваются. Роуч, заправка к северо-востоку от взлетно посадочной Спокойно. Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов. 20 с лишним. Похоже, идут к тебе. Вот и заправочная станция. Ты ее нашел. Я тут еще кое-что перехватил. Насчет спутника. Так, подожди. Ага, похоже, спутник в дальнем ангаре. Беги туда. Быстро.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 Вижу крупные засветки возле вышки. Похоже на БМП. Не суйте туда. Я за ангарами к юго-западу от да, полосы. Пошли. Найди наверху модуль автоматической системы контроля.